Всем привет! Очередной день. Сегодня у меня день растяжки, поэтому я не буду тренироваться, но буду активно растягиваться. Особенно особенно зимой чувствуется недостаток растяжки. Не знаю почему, летом как-то это не так ощущалось, но вот сейчас я прям чувствую, что, блин, надо тянуться больше. И у меня будет один из приоритетов на 2017 год, именно улучшение своей растяжки в числе там, прочих целей, потому что нужно быть гибким. Ну а сегодня просто буду повторять за Натали по ее видео, все упражнения, выполнять, насколько я их смогу сделать. Я не такой гибкий, как она, я более деревянный. Тем не менее. Нахожусь я вообще фиг знает на какой площадке, криво сделанной, полудетской, полувзрослой, что-то там дерево. На этом районе их так их много, но поскольку это ничем примечательным не отличается, то я даже не стал ее отмечать. Что-то брусья, только опять же, и, и, и все. И что-то детское вокруг. Так, фигня какая-то, честно. А, поэтому вот решил просто здесь записать коротенькое видео. Ежедневное, свое, как обычно. И все. И двинуть дальше. Потому что обеденный перерыв, он не бесконечен. А надо еще пообедать. Такие дела. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. До конца программы остается всего ничего. И чем мы будем дальше двигаться, тем чаще я буду повторять эту фразу. Потому что реально... Ох, ох, мы почти одолели этот путь, ребят, мы почти, если вы смотрите это видео, значит вы тоже продолжаете, и это здорово, это очень здорово, в общем, все, на сегодня все, увидимся завтра, вот завтра и потребим хорошенько, пока.